Давай создадим мо счастливое время, мое счастливое время, мое счастливое время Все считаю, что ты сумасшедший Что ты сумасшедший Что ты сумасшедший <звы> Давай пьём выходные, в моей голове, там есть радуга и море крови, даже есть твой дом, но нет такой, очень я тревожен, что ты умрешь. Прошу, не убивай моё счастливое время. Моё счастливое время. мое счастливое время. Все знают, что ты сумасшедший. Что ты сумасшедший. Что ты сумасшедший. У нас таким смешным не будь ты. У нас таким смешным Не Ты ты сумасшедший. ты сумасшедший, ты сумасшедший, ты сумасшедший. Я не пойму, кто я. О, я, а кто-нибудь, я, я не хочу, я я не хочу, я я